Государство тратит, по большому счету, недостаточно, но не так мало денег, как может показаться. То есть консолидированный бюджет всех уровней власти, которые в стране тратятся на, э, на спорт ежегодно, ну, по крайней мере, прошедший год, э, по оценкам специалистов, которые были озвучены на моско последний раз, это порядка 4,5 миллиардов гривен это не те деньги, с которыми можно говорить, что мы сейчас рванем мы станем впереди планеты всей по системе. Но это, мягко говоря, не так мало денег. Если их использовать прозрачно, всем было бы понятно, как. Значит, Система была бы последовательной. Избежать дублирования и распыления средств. То есть если их вот аккумулировать и правильно использовать, с точки зрения вида спорта, а не с точки зрения людей, которые э, рассказывают исполнителям. А в данном случае исполнителем является федерация, И вот федерациям рассказывают, как надо развивать э, спорт. При этом у федерации запрашивают предложение, как его развивать. Значит, это все претерпевает вот по, этому, по этим кругам ада трансформацию в казенные чиновничьи языки. И нам сверху значит, спускают вот эти вот пожелания. Мы просим, что для того, чтобы развивать, например, баскетбол или какой-то другой игровой вид спорта, нужны площадки, нужны залы, нужны мячи, нужен инвентарь, нужны тренера детские, которые работают в государственных школах. Значит, это все вот так вот закручивается, перекручивается, и нам возвращаются с пожеланиями вот это все развивать. видео.